Значит, 26 марта 2017 года я отправил в налоговую инспекцию вот, начальнику Федеральной налоговой службы Российской Федерации заявление, что отказываюсь платить налоги в Российскую Федерацию, так как имеются на это причины. Так как де юре и де факто являюсь гражданином СССР и РСФСР по факту рождения. И могу это Подтвердить документально. У меня есть свидетельство о рождении, что я гражданин СССР, РСФСР. Все действия Российской Федерации были преступными. Нас обманули, нас заставили, заставили поверить, то, что мы граждане Российской Федерации. Телевидение сыграло роль очень большую в этом отношении. В общем, мы находились в зомбоспячке. Так как нет документов у Российской Федерации, что Российская Федерация является правоприемником СССР, так как она себя объявила правоприемником, что и указано в ее конституции, что она является правоприемником. Но документально подтвердить вы можете это, уважаемая Российская Федерация? Не можете. Значит, никакой правопреемственности быть не могло. Это первое. Во-вторых, если вы правоприемники, значит вы должны были соблюсти закон, а именно итоги референдума выполнить, который, который был проведен, и люди проголосовали за сохранение СССР. С чего тут взялась Российская Федерация? Вот незаконное образование. Вот. В общем, с этим тяжело биться и бороться, но, тем не менее, мы будем это делать, потому что мой дед воевал не за Российскую Федерацию, а за СССР. Он проливал кровь для того, чтобы я жил в СССР и пользовался благами этого государства, а не в рабстве в Российской Федерации находился. Вот и все. В общем, я здесь описал, по каким законам, как, какую должен был я был пройти процедуру, чтобы лишиться гражданства РСФСР, СССР. Эту процедуру я не проходил. Следовательно, никакая российская федерация никакой китай никакая япония не имеет права и не может меня лишить гражданства ссср кроме самого ссср это прописано в законодательстве ссср а навязанная российская федерация к законодательству ссср вообще ничего не имеет общего вот так поэтому как-то вот нужно людям просыпаться и наверное заниматься этим вопросом как так мы получились в оккупации без, без войны ну то есть война-то была, но она была не везде просто был расстрелян парламент стреляли по зданию парламента 93 год если вспомните переворот вот это Ельцин как раз таки добивал СССР этот бандит я его называю бандитом, потому что это так и есть потому что смотрите, сколько прошло времени 25 лет страна нищая самая богатая по ресурсам страна Имеет самое бедное население. Ну как так может быть? Так не бывает. Здесь что-то не то. А не то это конкретно оккупация Российской Федерации, которая живет только для себя, для олигархата. Вот выстроился коррупционный костяк, удерживающий власть, захвативший власть и удерживающий. И он даже не боится этот костяк, что его кто-то там накажет или посадит за это. Потому что у них вся эта структура, костяк, коррупционный. все замазаны а рядовые они не имеют права голоса гафнуть на свое начальство вот и все ходят за зарплатой только А народом защищать как бы они не понимают что такое государство и не понимают кто народ а народ и есть государство то есть для того чтобы ссср прекратила свое существование Люди, учредившие, учредившие это, это государство, должны были проголосовать против СССР. Тогда бы СССР бы распался, его бы не стало, потому что люди его отменили. Но люди его не отменили, а наоборот, сказали ему быть. И никакой Ельцин в одностороннем порядке не имел права что-то менять. Но, тем не менее, совершив переворот, он это сделал. А людей зомбировали с телевизора и люди поверили почему-то, потому что многие не знали ни законов, ничего и не понимали, что происходит. Вот мы 25 лет под оккупацией находимся, у нас разрушена вся структура, все поселки, села, все развалено, все заводы рухнули. Сейчас только заводами обладают олигархи в своей личной, для своей личной наживы. Не для граждан, не для государства стараются, а для себя. Всякие там, я не буду сейчас называть их фамилии, вы их всех прекрасно знаете. Ну, есть два варианта. Терпеть и не оставить будущего своим детям. Либо бороться. Бороться без патронов, допытываться юридическим путем, пытаться. Если уже мы исчерпаем все методы борьбы и не сможем бороться юридически, ну тогда придется, видимо, применять силовые структуры. Напоминаю, что структуры МВД СССР восстанавливаются. Органы власти восстанавливаются. Точнее, они уже восстановлены, но еще не полностью. Есть еще пробелы. Так вот, для того, чтобы сохранить то, что сейчас восстановилось, нужна силовая структура. Сейчас активно идет набор в ряды МВД СССР, в отряд СМЕРШ, и так далее. Все это вы можете узнать на официальном сайте правительства СССР. Вот. А я лишь просто гражданин СССР, который хочет добиться от Российской Федерации правды. Вот пишу такие заявления. И будем ждать, что они ответят. Но они могут совершить геноцид. Так как, как можно бандиту отпустить власть, которую он взял? Он же понимает, что за это его... Ему грозит высшая мера наказания, да? Это преступление очень тяжкое. Естественно, они будут бороться. И вот таких вот граждан будут давить. А, могут убить, конечно, да. Но дело в том, что убить это же хлопотно, да? Это же надо кому-то дать указание, кто-то должен на себя взять грех. Поэтому самый обычный вариант это упрятать человека в психбольницу психдиспансер на обследование и признать его невменяемым и оставить его там. То есть избавиться от него. Вроде как и совесть чиста не убили, да? Ну и в психушку упрятали, да? Вот так вот. Ну, волков боятся в лес не ходить. Вот как-то так. Родину защищать это нужно, естественно, понимать, что могут и убить. Мой дед, я не думаю, что он думал, что его убьют, когда он защищал от фашизма эту землю. Поэтому не сидите, не бойтесь, а действуйте. Как действовать, все есть на официальном сайте правительства СССР. Наш президент, исполняющий временно исполняющие обязанности по законам войны военного времени, взявшим на себя управление, и долж, должностями, значит, главнокомандующего, верховного главнокомандующего СССР. Тараскин Сергеевич Славович. Больше ни в какие организации там, которые сейчас под СССР под, подмазываются, не вступайте, потому что они нелегитимны и незаконны. Только единственный Тараскин отправил все уведомления во все суды Российской Федерации, что он восстанавливает СССР что он берет на себя командование СССР вот поэтому и он имеет на это право так как у него на руках военный билет офицера СССР армии да вот. и после того как значит командование СССР разбежалось и никто не взял этот пост он имел полное право по законам войны военной времени принять этот пост вот он принял его значит в 2010 году, и по настоящее время он является президентом, временно исполняющим обязанности. Почему временно? Потому что невозможно сейчас на оккупированной территории провести выборы за президента СССР, так как территория занята оккупантом РФ. Все средства массовой информации значит, заняты этим оккупантом и так далее. Мы просто физически не сможем провести выборы. Президента. Вот когда мы наладим конституционный строй в стране, в России, в, не в Российской Федерации, а в РСФСР, да, в СССР, вот тогда можно будет провести выборы и выбрать вместо тараски на кого-то другого. А может быть и захотим Тараскина ставить. Посмотрим. Это все на волю народа. Но если такой народ будет, а так как все себя считают гражданами РФ, то это очень скоро произойдет. Это надо всем проснуться. Для того, чтобы все проснулись, нужно просто им заглянуть в свои документы. Кто они? За кого во воевал их предок? И при чем тут Российская Федерация? Вспомните, как она появилась и когда. Российская Федерация мне говорит, давай плати налог на то, что за то, что ты живешь в квартире. Извините, Российская Федерация, а вы мне давали квартиру, чтобы я вам платил с него налог? По-моему, нет. Я живу в той квартире, которую мне дала СССР. Ну, никак не Российская Федерация. Я, как законопослушный гражданин СССР, обязан платить налоги в СССР. Вот как-то так. Надеюсь, понятно, да? Вот такой текст я отправил. 26 марта 2017 года. И посмотрим, что мне ответят.